Алонзо Тривье Джонс, 1850-1923. Тот, кто был рожден в образе Бога, принял и образ человека. Он всегда оставался Богом во плоти, но, как Бог, себя не проявлял. Он совлек с себя вид Бога и вместо него принял вид и образ человека. Он оставил на время славу образа Божия. Бюллетень Генеральной конференции – 1895 год, страница номер 448. Он был рожден от Святого Духа. Другими словами, Иисус Христос был рожден на пять. Первенец Божий, Он пришел с неба на землю и был рожден снова. Все, что Христос сделал, было ради нас. Он, безгрешный, стал грехом, чтобы мы могли стать праведными в нем для Бога. Он, сущий. Князь и Творец Жизни, умер, чтобы мы могли жить, Он, чье происхождение было от дней вечных, перворожденный Бога, был рожден опять, чтобы и мы могли родиться снова. Ревьюэнд Геральд, 7 июля, 1 августа 1899 года, также можно найти в «Уроках веры» на странице номер 154. Что же было сделано потом, в согласии с этим мнением? Христианскую религию, то есть христианство, христианство вообще, юридически признали и узаконили, чтобы оно стало государственной религией этой нации, и, следовательно, теперь это христианская нация. Вместе с этим, в более или менее подчеркнутых выражениях, заявлено о целях Конституции Соединенных Штатов. 1. Поддержка церковного учения гражданской властью. 2. Требования религиозной присяги. 3. Требования религиозной присяги при назначении на государственную службу. 4. Налоги с населения для поддержания религии и религиозных наставников. 5. Требования веры в Троицу и вдохновенность святых писаний Ветхого и Нового Заветов. 6. обвинение в богохульстве каждого – кто неуважительно говорит или действует в отношении официальной религии. Семь законы о соблюдении воскресения, предполагающие всеобщее прекращение светских дел. Так в чем же еще нуждалось папство и весь старый порядок вещей, как ни в таких целях национальной конституции, установленных этим решением? Что больше могло потребовать себе папство, чем христианская религия, которая должна была стать национальной религией, чтобы церковный порядок обеспечивался гражданской властью, чтобы религиозный тест клятва касался всех, чтобы общество платило налог для поддержки религии и религиозного поклонения, чтобы были обязательны вера в Троицу и в вдохновенность святых писаний Ветхого и Нового Заветов, чтобы обвинение в богохульстве выносилось каждому, кто будет говорить или действовать неуважительно по отношению к религии, которую исповедует почти все общество, чтобы к каждому применялось требование соблюдать воскресный закон? Действительно, чего большего может требовать, или даже жаждать, абсолютный религиозный деспотизм, который можно себе только представить? 1901 год, Церковная империя, страница номер 837-838. Вот те определенные религиозные ограничения, которые необходимы. Кандидат должен доказать, что является добросовестным прихожанином в какой-либо религиозной деноминации и должен быть рекомендован авторитетным церковным лицом. Конечно, к нему не предъявляются требования, согласно этому закону, провозглашать, что он верит в Троицу или общество святых или воскресение мертвых, Верно, что его не принуждают проходить в точности такой же тест, как этот, но требуют, чтобы он был религиозен или принадлежал к религиозной деноминации. Если не так, то он не может быть назначен на должность. Это не более чем религиозный квалификационный тест при приеме на службу в Соединенных Штатах. И в этом явное нарушение статьи Конституции, которая утверждает, что в Соединенных Штатах при определении пригодности к службе в общественных учреждениях, не могут требовать прохождения никакого религиозного контроля. Хотя, как утверждалось выше, нет прямых тестов на веру в троицу и так далее, однако то же самое требуется косвенно. Чтобы показать себя примерным прихожанином в какой-либо религиозной деноминации, кандидату необходимо пройти закрытый и тщательный контроль по многим религиозным пунктам поэтому такие требования прямо не предъявляются. Это настолько очевидное нарушение Конституции, насколько прямо о нем заявили 1891 год «Две республики», страница номер 801. Другим, наиболее известным из всех жертв теократии Кальвина, был серветус, который противостоял католической доктрине о троице, а также крещению младенцев. Он издал книгу под названием «Восстановленное христианство», в которой изложил свои взгляды. По настоянию и при помощи Кальвина его преследовала папская инквизиция, он был осужден на смерть за богохульство и ересь, но из тюрьмы во Франции бежал в Италию через Женеву, в которой остановился ненадолго. Однако, в итоге, как многим известно, он был сожжен на костре. Последователи Серветуса были изгнаны из Женевы, Алонзо Тривье-Джоунс, 1891 год, Две республики, страница номер 590. А.Джей Деннис Какие же внутренние противоречия обнаружены в вероучении о Троице? В едином божестве три личности, одинаковые по сущности, силе и вечности отец, сын и святой дух. В Слове Божьем много непостижимого, но мы можем с уверенностью предположить, что Господь не призывает нас верить в невероятное. В то, что часто и является символом веры. А. Джей Деннис, Знамение времени за 22 мая 1879 года. Джон Маттессон, 1835-1896. Христос единственный. В буквальном смысле слова «сын Бога». Единородный от Отца, Иоанна 1, 14. Он Бог потому, что Он Сын Божий, а не благодаря Своему воскрешению. Если Христос единственный рожденный от Отца, то мы не можем быть рожденными от Отца в буквальном смысле, а только в символическом значении этого слова. Джон Маттесон, 12 октября 1869 года, Ревью энд Геральд, страница номер сто двадцать три.